И всем приветики и вы на канале Катчара, и сегодня я сделал вот эту игру, это самая первая игра, которую я сделал на Юнити, Cardanoff банан. это так же, как Cardanoff Banban, только моя версия. Так вот, начинаем. Well, Я купил озвучку звучка Ничего не слышно. Лучше наушники. Little Timmy, I am here to pick you up from kindergarten. I mean preschool. Little Timmy. <sighs> little, Timmy. <sighs> little Timmy. Little tim ну чтож, Ну что ж. Ну, Сейчас я буду играть. Для начала нам нужно взять карты. Вот. Так вот, активируем вот сюда. I can now open the door that requires. Кстати, игру, вот Whoa, technol Hmm. It seems the technology. I, I wonder where the batteries for the technology are. Mm. I have found one of the batteries required hmm. This vending machine looks weird. I wonder what would happen if I put some sort of так. Вот well, здесь я потом выбрал английскую озвучку в пабэр, англичане понимали. Так, сейчас перед вами фава, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, ловер, фрукты и не Ну, теперь я могу... Кстати, вот секретный персонаж. Вот, у него вот такие вот... Вот такие вот когти и... Такое вот... Фудыще. Короче, если к нему подойти, то он исчезнет. Но я еще узнал информацию, что он черный. Вот, в посмотрите, если я к нему приближусь. <свят> ну что ж. А пока, подождите, я моему брату принесу воды. Вот, я уже принес неси воды и самому себе вот. Ну что ж, продолжаем игру дальше. Вот. все. Теперь мне нужно столкну столкнуть эту кнопку технологии и эту технологии Атация он вот видите он меня не убил не удивляет но он все равно опасен если бы он бы не спрятался такое редко бывает не волнуйтесь Со мной это раз было ну-ка делим это It's just like Easter Oh goody, an egg It's just like Easter Нужно Oh goody It's just like Easter, oh, goody. An egg. It's just like Easter. Ну добрывай прокатился поп попозже, если <свист> ей oh hey, like <свист> Главное не пугайтесь, конечно. Но если вы испугаетесь звука то, что <свист> как я даю ему вопьей вс. Оно очень страшное. Я лучше вырежу это. Все, я уже забрал вот карпа. Кью это вот телепортировать в комнату. Ой, невыно невыносимый звук, какой вообще добавил. Вроде бы хотел для прикола, Whoa, но technology. плохо получилось. Конечно, приобретаю uh, А конечно. Ну, хоть и я разработчик. Вау! очень Ок. Ой, было с моим экраном. Ну теперь садимся в себя. Whoa, fun <coughs> Kind of так, как я помню. Так, а я подготовлюсь. Как я помню. Technology. Whoa! Technology. Вот. An orangy or card. Are you? Are you... Whoa! Technology. No. I am looking for Little Timmy. Tim. Я Тимми. Вот. No, Little Timmy is Little Timmy. I am going to consume you. Oh no! Where has that rambunctious little run off to? I так, мне open придется еще раз, но я это вырежу и дойду и когда дойду вот вам посмотреть. No. Whoa. Technology. Is Little Timmy old? No. Little Timmy is Little Timmy. I am going to consume you. Oh no. <laughs> <laughs> Не получилось, но в следующем видео получится. О, мою игру я сделал, надеюсь, вы сможете. С вами был 9, всем пока.